What's up, ребят, сегодня будут отжимания с первого. 80 уровня который ты можешь использовать для того чтобы построить свое эстетичное телосложение массивный грудак плечи и трицепс когда ты играет нка использовал такого рода видос который набрал миллионы просмотров сегодня же я попробую повторить чуть-чуть улучшить и вместе с вами заценить свой уровень потому что в отжиманиях я не так крут оставляй свой комментарий на каком уровне находишься лично ты либо может быть ты прошел все вместе со мной ну и конечно спасибо большое за поддержку за то что подписываетесь на канал если ты это еще не сделал подписывайтесь для того чтобы получить Честь море годного контента и позитивной энергии поехали Реально жестко, друзья, отмечайте свой уровень в комментариях. И если ты хочешь набрать жесткую форму, подкачаться, просушиться, обращайся ко мне и залетай на мой сайт. Все программы тренировок сейчас с жесткой скидкой. Пиши мне в директ для индивидуального ведения. И до встречи в новых видео.